Здравствуйте, меня зовут Денис Волкович, я заместитель генерального директора компании «Весен Велти». Сегодня я попробую рассказать о качественных отличиях, планировочных решений таких квартир, как однокомнатная квартира студии, однокомнатная квартира европейской планировки, стандартной планировки, однокомнатная квартира европейской планировки, какие они бывают, на что стоит обращать внимание при выборе квартиры на настройке. Перед вами планировочное решение двух квартир, студии и а, однокомнатной квартиры. Ну, разница, собственно говоря, в габаритах, в определяющих площадь квартиры, то есть в длине и ширине. А студия, в данном конкретном случае, представлена площадью 29,9 квадратных метров, однокомнатная квартира площадью 38,05 метров квадратных. Имеет смысл всегда обращать внимание, очень важно обращать внимание на ширину, в чистоте, в обязательном порядке, ширину, собственно говоря, квартира. Студия в данном погрезовом случае имеет ширину по окну в частоте 4,7 метра. Соответственно, разделить ее фактически можно, но с точки зрения качественных характеристик практически не представляется возможным. потому что, собственно говоря, жить в помещении либо. Сюда, Спать в помещении шириной 2-3 метра ну, как минимум некомфортно и неудобно. И вот, кстати, имеет смысл обращать внимание всегда при выборе квартиры на ее габариты. Ширина комнаты, да, ячейки какой-либо, должна быть менее трех метров. Ну, это в идеальном каком-то варианте. Допустим, для стандартной кухни, возможно возможность собственно говоря уменьшение этого параметра в целом смотреть на ячейку планировоочно ширина 6 метров собственно говоря позволяет перегородкаогного блока шириной 100 метров позволяет разделить на две практически равные ячейки трехметровую ячейку в кухне да то есть 3 на 37 что дает нам 12 47 метров квадратом и 3250 на 4820. Это без зачета гардероба, что дает нам 1564 квадратных метра. вполне себе комфортно. По поводу планировочного решения студии. Студия это маленькая квартира без перегородки между кухней и зоной спальни. То есть, собственно говоря, в квартире студии выделена лишь мокрая зона в виде санузла. Существуют различные компоновки. Естественно, в идеальном варианте постараться сделать так, чтобы квартиры студии приходились на пространство, образующее лифтовой шат, например, вот здесь. Квартиру можно сделать вытянутой, то есть вход вытянутая квартира, Тогда можно будет, собственно говоря, из студии, из комфортной площади, из студийной площади сделать, ну, полноценную на комнатную квартиру, разделив зону. Но это редко, на самом деле, получается. Это тоже вариант планировочного решения квартиры-студии площадью 32 квадратных метра. В данном конкретном случае удачно попал естественно, естественный поворот здания и сформировал некий угол, позволяющий увеличить ширину квартиры. Тем самым появляется некая возможность сделать условную перегородку, то есть условно отделить две зоны, зону кухни от зоны спальни. Но опять же, собственно говоря, имеет смысл обращать на эти параметры, перегородка сделана условно, поскольку не является, так сказать, идеальной, до трех метров комфортно, достаточно далеко. Но тем не менее, в этих условиях уже приемлемо в отличие себя чувствовать. Перед вами прямо планировочное решение квартиры однокомнатной, площадью 40, не один квадратный метр. То есть схожий с площадью на то квартире стандартной, которую мы с вами рассматривали ранее. Здесь немного по-другому сделан, сделана компоновка собственно говоря, квартиры. Это так называемый европейский формат, когда в единую зону выделена, объединена кухня с гостиной. И отделена, собственно говоря, с комната наизолированная. Позволяет создать иллюзию двух комнат. Хотя на самом деле это кухня и спальня. Но при этом можно комфортно проводить время на кухне и встречать гостей, не располагая их, условно, себя в спальни, как это обычно происходит в однокомнатной квартире. И перед вами еще один вариант планировочного решения однокомнатной квартиры, она больше площади, 40, в данном конкретном случае 47-76 метров квадратных, а, но она имеет распаш, так называемую распашную компоновку, а, то есть комнаты, ком, комнаты кухни разнесены по разные стороны, что удобно с точки зрения эксплуатации, то можно спокойно проветрить квартиру, Открыть окно здесь, открыть окно здесь и так далее. Это конкретно планировочное решение тоже является довольно-таки уникальным и интересным с <танкрытый> точки зрения продукта. Здесь объединена кухня с гостиной, площадью 22 метра квадратных отдельно. В отдельной стороне, собственно говоря, внизу комната своей гардеробной. Понятно, изолированная прихожая. Такого рода планировочные решения пользуются очень высоким спросом и очень популярны среди покупателей. Вот еще один, один редкий представитель интересных планировочных решений. Двухуровневая однокомнатная квартира, площадь 53 метра, возможно покажется большой, но она все-таки имеет два уровня. В нижнем уровне большая Кухня, совмещенная с гостиной, санузел гостевой, гардероб, поднимаемся по лестнице на второй этаж и, собственно говоря, большой позиции санузел, большой гардероб и большая комната. Квартира 53 метра, формат достаточно редкий, но тем не менее мы предусматриваем в некоторых своих комплексах такие варианты, тоже пользуются огромной популярностью. Также сейчас набирает популярность формат двухкомнатных евроквартир. Они отличаются от классической планировки наличием объединенной кухни-гостиной двух изолированных комнат. Перед вами два различных варианта планировочных решений двухкомнатных квартир и европейской планировки. Условно классическая с объединенной кухней-гостиной и двумя изолированной комнаты. Второй вариант немного экспериментальный. Кухня встроена в нишу. И Гостиная объединена с столовой зоной, при этом, собственно говоря, также выделяются две заливные комнаты, одна из которых имеет собственный санузел. На этом на сегодня все, надеюсь, это видео было для вас полезным. В следующий раз мы постараемся рассказать о других видах планировочных решений и тех нюансах, на которых стоит обращать внимание при выборе и покупке квартиры в настройке. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, мы обязательно на все ответим. Также заходите к нам на сайт, смотрите и выбирайте идеальные для вас планировочные решение. Всем пока!